Здравствуйте, подписчики канала МИР НА ЛАДОНИ! В данном видеообзоре мы подготовили вам подборку фотографий с пышными красотками. При виде этих девушек с пышными формами нет чувства, что перед вами толстые женщины в откровенной одежде. Привлекательные девушки вызывают восхищение видами своего тела, подпишись на наш канал, ставь лайк. Mm-hmm.